Здравствуйте, это да, опять я, Овечкина Галина. С нами опять Анна Каренина, Льва Толстого. Часть 7, глава 9. Так, давайте, читать буду. Облонского карету. Сердитым басом прокричал шпицар. Карета подъехала, и оба сели.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 Впечатление это разрушилось. И он начал обдумывать свои поступки и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет ко мне. Что скажет Кити? Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеивал, рассеял их. Как я рад, сказал он, что ты узнаешь ее. Ты знаешь, доли давно этого желала, И львов был же у, у нее и бывает. Хоть и на мне и сестра, продолжала Степан Аркадьевич, я смело могу сказать, так, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь, положение очень тяжело, в особенности теперь. Почему же в особенности теперь? И у нас, у нас идут переговоры с ее мужем о разводе.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 Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойна, достойна. Налево, в переулок, против церкви, крикнул Степан Аркадьевич, перегибаясь в окно кареты. О, как жарко, сказал он, несмотря на 12 градусов мороза, распакивая еще больше свою и так распахнутую шубу. «Да ведь у нее дочь. Верно, она ею занята?» — сказал Левин. «Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только с са самкой. Анковеус. Насеткой французской», — сказал Степан Аркадьевич. «Занята, то непременно детьми. Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически...»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 Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красно-красен. но он был уверен, что не пьян, а пошел и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьевичем. Наверху у поклонившегося, как близкому человеку, лакея Степан Аркадьевич спросил, кто Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Варкуев. Где они? В кабинете. Продя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьевич с Левиным по мягкому ковру пошли, вошли в полутемный кабинет, освещенный одной из большим темным абажуром лампой. Другая лампа, где другая лампа рефрактор, горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный Виталием Михайловым. В то время, как Степан Аркадьевич заходил за трильяж, и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет в блестящем освещении выступавшей из рамы, и не мог оторваться от него. Следующая страница вот даже. вот. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал в глаз удивительного портрета. Это была не картина, а живая, прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежним пушком, пушком губах, победительная и нежно смотревший на него, смущавшими его глазами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 в разноцветности не платье, на том, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете, она была менее блестящей в действительности, но зато в живое было, и что-то новое привлекательное, чего не было на портрете. Вот, чего не было на портрете, чего не было на портрете. Вот 10. Десятые. Ну все, дальше нужно не будем, наверное, снимать, как читаю то может быть потом засниму. Вот я пью кофе. Надо, по идее, еще перекрестить. Кофе сахаром. Малиновки заслышав голосок, Припомню я забытое свидание, Три жордочки березовый мосток, На тихой речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, Напой тихонько мне, Как дорог край березовый, Малиновой заре, как дорог край. Березовый, малиновый заре. А в неведомо куда, И камушки у берега качались, И пела на Малиновка тогда О том, о чем напрасно мы молчали. Прошу тебя, час розовый, Напой тихонько мне, Как дорог рай, Березовый, малиновой заре. Как дорог край. березовый, малиновый заре. Сожжен маршруток, сожжен мосток, ушла из сердца боль. Исчезла речка вдаль, умчалась юность, Но песня словно первая любовь. Малиновка и опять ко мне вернулась. Прошу тебя, час розовый, напой ко мне, как дура край березовый, малиновой заре, как дура край березовый, малиновой заре, как дура край березовый, малиновой заре. Вот эту песню, мелодию, песню мне научила в больнице одна женщина, а потом я по песеннику нашла ее и выучила. Вот, называется «Малиновка», по-моему. Хорошая песня, у нас песники много песен. Многие, конечно, и так по, по аудиозаписям запоминала. После прослушивания многократного. Вот запоминаются, а какие-то по песеннику вспоминаются мелодии, запоминаю слова. Вот я и сама тоже песенник веду. Песники иногда даже аккорды записываю туда, которые подбираю, иногда не записываю, потом оставляю место для них. Вот. Тоже песенки у меня есть. Я песни выученной записывала. Вот. Гитаре еще, наверное, не скоро сыграл. У меня, тем более, там струна одна порванная. Одна струна была порвана, брат починил. Это я когда из чехла достала, ему сказала, что порвана струна. Это оказалось, он починил. А потом я на ней играла, а потом опять убрала в чехол, а потом уже другая оказалась порвана. Не знаю, в чем дело. Как-то она может в чехле сама порваться. Ну, видимо, бывает такое. Вот. Но я вообще для себя-то играю иногда, и без одной струны, я просто ее туда на гриф наматываю и играю просто там, где должна быть струна, иногда, где палец надо на струну, просто ставлю на, просто на, на гриф, на этот, на деревянный этот корпус, на корпус грифа, ну, конечно, нужного звука-то не втыкается в одном месте из шести струн смысл шести на пяти получается но играть можно вот но надо брат попросить что почему надо уже на новые струны потому что это уже провалась так что вроде даже если размотать ну, может быть там не хватит ее там длины чтобы вот, э, на гитару это самое оттянуть тут еще удалось намотать прицепить видимо новые надо покупать но они там по подостерлись немножко но на этих на порушках, на металлических или как называется. Точно не помню. Не в этом суть. И, может быть, где-то перед. Но не главное, а главное провелась с той стороны, где я рукой играю примерно, даже подальше. В ДДК, там, где они не были пережаты, вот этими металлическими порушками Странно, конечно. Ну, видимо, бывает такое. Ну, ничего страшного потом в течение буду играть еще. Ну и на телефон кого Буду камеру себе пока не купила. Телефон, на который записывала цифровую мама, у меня забрала, сказала, что это одна, когда ей когда-то ее вдруг покупал за границей, что-то не наш. Хотя брат мне сказал перед этим, что я могу себе забирать, что-то наш общий был с ним. Вот, а у него своя есть камера, но на всего пять минут видео записано вообще на фото. то рассчитан, потому что. Вот. Видимо, буду пытаться на, на телефон также, если видео какое-то не обрвется, так не выключится, то, может, полностью войдет песни песни какие-то. Надо просто стараться, чтобы память была больше как можно освобождена на телефоне, как памяти, чтобы видео не включалось. Вот у меня, правда, видео тоже были удалены, перенесены на компьютеры, Вот я первое из видео сегодня записывала как начинала читать главу восьмую Анны Карениной, части седьмой. Ну, что-то оно быстренько через несколько секунд выключилась. Я потом записала второе видео, там уже с начала и до конца главы даже что-то спела, песни какие-то. Ландыш это миллионных рос. И вроде записалась, не выключилась. И это вот, видимо, не включается. Я уже девятую часть читала. Ну, видимо, от случая к случаю. Вот эту вервочку я. Взяла в храме, в храме около железной дороги, там, где Шевченко-Советская переходит мост, там храм стоит. Там одну вербу перед верным воскресеньем в субботу мне дали, после службы, после причастия, там на исповеди была. Вторую перед исповедью еще дали. А вторую же в день верного воскресенья. Тут несколько веточек в субботу, несколько воскресенья. Я говорю, у меня уже есть, говорит еще берите, если хотите. Это я взяла. А вот это вот верба в храме на награди брала в прошлом году верного воскресенья. Тоже, вот видите, они поменьше, но тоже вот целые стоят. Очень приятно. Говорят, мне должны целый год простоять еще вербы. Здесь простаивают нормально. Тут вот, вот, мои растения есть. Баки есть на С моря вот ездили на кошек с Юлей чаще, с Яши Степана на море ездили. юли это тоже Степанова. Замуж за Яшу вышла в 2012 году. У них на свадьбу вот с ними на море ездили. Вот. Тут немножко ракушек сюда положили, вот эти красоты. Гальки тут, это галька называется, камни такие, с одного моря. Вот, вот на 8 марта дарили, тинши в офисе. Уху, к сожалению, что-то не подарили, ну ладно. Да, ну ладно, они не обязаны, что у них на всех учреждениях не хватит подарков, наверное. это вот Две ленточки на свадьбе у Вани. Свадьба была у моего брата. За Катю на Кате женился. Был конкурс: шесть ленточек было. Три, три женщины незамужные вышли, девушки, женщины. В том числе моя мама, разведенная с папой, вышла что-то. Это самое. Тетя не вышла. Что-то что -то подружка тоже у меня. Ой! Ну короче, что-то. Не, не, чуть не все захотели участвовать в этом. Вот, там надо было вырвать ленточки из букета. Я вырвала, другая девушка вырвала, а маму-то остались. Вот, говорит, я выиграла. Я так и не поняла. Я сначала думала, что выиграет кто вытянет ленточки. Оказалось, что, видимо, у кого останется. Я так поняла. Так и не поняла, кто выиграет. Ну, жизнь покажет, кто из нас раньше замуж выйдет. Ничего страшного. Собака Тобиу Бабанина дарила, мне, я еще в школе, в классе наверное в третьем училась, когда она подарила этого тубика У меня уже постиранные, летом стирала игрушки все. Какие-то раз подарила уже, стирала игрушки летом. И вручную потом в машине их какие-то стирала, поджимала. Может, все в машине даже получили. Вот. Тут вот у нее из лапки что-то в собаке с какой-то стороны зашивала. С какой-то стороны, наверное, вот здесь вот. Из лапки тут распоролась, поролон вылез, я сюда это подшила, кусочка ткани сюда нарезала и вставила. Вот теперь собака читать и вылечена. Операцию сделала такое. Полечение собаки. Тобик. Я туловик. Я туловик всем. вот. Это Тобик сказал. Да, это я сказал. Ахаха, поверили? Это я его озвучила. Ну ладно, до свидания.